Мы пришли поддержать Аню, это тоже участница наш с первого курса, она учится тоже у нас в ФМК. Князева Анна. Да. Надеемся Анна. на ее победу. Будем очень громко кричать, а за мистера ФМК мы пришли поддержать Ленару.